Вор приходит лишь только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Иисус же пришел, чтобы мы с вами имели жизнь и жизнь с избытком. Иисус не приходил для того, чтобы мы имели деньги и имели их с избытком. Иисус не приходил, чтобы мы имели здоровье и имели его с избытком. Иисус не приходил, чтобы мы имели успех и имели его с избытком. Нет! Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. Жизнь с избытком это жизнь вечная, мой милый друг. Иисус пришел, чтобы открыть нам путь в жизнь вечную. Если мы покаялись в своих грехах, если мы были крещены от воды и Духа, и если мы слышим голос Духа Святого, исполняем все то, что Он нам велит, храним себя в чистоте и святости и дойдем так до самого конца, то мы получим эту жизнь с избытком. Мы войдем в жизнь вечную. Наемник не пастор. Пасторы церквей это обычные наемники, это люди, которые выучились на пасторов, которых наняли, и они работают за деньги. Это те самые воры, которые пришли, чтобы украсть, убить и погубить. Об этом предупреждал Иисус Христос. И Он хочет, чтобы вы запомнили, что ни одна деноминация на этой земле не была придумана Иисусом Христом. Бог не оставлял ни одной деноминации. Все это придумали вот эти вот воры которые пришли, чтобы украсть, убить и погубить. Это те самые наемники, о которых предупреждал Иисус Христос, что они не пастыря, они всего лишь наемники. Они выучились на пастыров. Господь их не ставил на то место, где они находятся. И Господь, Он хочет, чтобы вы вышли из этих лукавых организаций. Чтобы вы не участвовали во всех этих злых делах тьмы. Там, где воры обманывают других людей. Никогда Иисус не заповедовал нам строить человеческие церкви. Никогда. Господь сказал, что Я буду строить церковь свою, которую врата ада не одолеют. А все, что строят эти люди, это всего лишь человеческие земные строения. Они не приносят никакой пользы. Они только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Они раздевают тебя, мой милый друг. Они сначала воруют все, что у тебя есть, а потом в конце своей жизни ты отправишься в ад. Потому что их задача не только украсть все, что у тебя есть на этой земле. Их задача это погубить твою душу. Они приходят, чтобы украсть, убить и погубить тебя в аде. Выходи из своей лукавой организации, не верь этим обманщикам, этим наемникам, которые не пастыри. Пастырь у нас Иисус Христос, который не наемник, который не бежит, но который пришел, чтобы дать нам жизнь и дать ее с избытком. Да благословит вас Господь наш Иисус.